Ну чё, фср Едем дальше. Мы готовы дальше ехать, да. У нас, смотри, какие эти притачечки. Ля mm -hmm. какие. Только понадобится, ли они? А, вот да, это как припаркует. Но сейчас нам понадобится одно самое важное. Нано-дрон. Moved... Да ты ж... Отдай мою машину. Вот мой стоит. Че тебе не нравится? Давай. Беги. Расстреляй за все полицейские дроны. Ты Мне интересно, как они выглядят. Давай, давай ну, вот такие мелкие хрени Как вот дроны Которые мы помнишь с тобой <свы> В торбайте был дрон Такой <свы> Еще где-то был дрон такой То есть, Вот такая хрень Так Это снижаться <свы> Я нашел дрончик Я тоже тут нашел Хотела его рассматривать. М. Зачем на людей он навелся? Так. Странно. О, отлично. Сделаем тогда вот так вот. Дрончик. Хоп. Да какого хрена? Я только будет. прицелился, меня тут тачка сбивает. Не знаю, у меня все хорошо. У меня загородный дом был. Ух, ё, как бомбануло. Тут уж аж копы. Эм. Не, за копов можешь сказать спасибо мне. Скорее всего, из-за меня копы. Хм. Может быть. Так, так, где этот дранёха? Три штуки. Четыре руки. Я надеюсь, он упал? А, тут тоже копы. Зашибись. Угу. Они не дремлят. Блин, я хочу оторваться потом уже. Штурелять. Так, тихо. Оп. Заберите звезды. Да давай, забирайся. Есть. Оп. Звезды нет. и не, не не не пошли нахрен. Отлично, все. Блин, вроде наладился. О ком? Блин, а почему на людишек наводится? И зачем, собственно говоря? Не думай. Стреляй. Вот и fuck? А это коповские, что ли, дроны? Я не пойму. Да ёлки, нифига как. Не, ну звезды реально дают. После каждого уничтожения. Отлично. Все, мы все забрали. Осталось да. только попаф и уйти. Фёрст. Романьёмы. Отлично, выполнено. Детальки да. дронов.